Всем любите своих матерей Не тогда, когда вы от нее что-то просите А всегда и даже когда ей от вас что-то нужно Один из человек на свете знает больше, чем ты И этот человек верит Твои мечты всегда поможет в беде и будет ждать тебя Всегда с тобой везде, твоя родная мать Один из человек на свете знает больше, чем я И ее любовь все сильнее один от дня Я отрываю каждый новый лист календаря И понимаю этот мир, я и благодаря Я прошу прощения, мама, за переживания Прости меня, прошу, что приносил страдания За безграничное терпение и в твою любовь, и выразить, как я люблю тебя, не хватает слов У всех разная жизнь по разным углам И все мы разные дети у разных мам Каждый выбрал сам свой путь и дорогу Но знать его маме нужнее, чем Богу Прошу, не плачь у окна, мама Прошу, не разжигай Снова свои раны, прошу, не ищи За горизонтом пламя, я всегда с тобой, знай Это мама, прошу, не плачь у окна Мама, прошу, не разжигай Снова свои раны, прошу, не ищи за горизонтом пламя, я всегда с тобой, знаю это мама Там, где Бог не успевал тебе руки подать Твоим вам хранителям была и будет мать Фотография в альбоме, потрепанные письма Ты тот якорь, который держит тебя при жизни Понятия святость задумывать дважды. Богом верят не все, но в мать верит каждый Что бы ты ни сделал, не забывай только Пока ты живой, твоя мать не одинока Женская доля ждать Хранить очаг, а года пролетает, как между пальцем вода Даже если все следы заметут снега Обернись и увидишь фигуру у окна Через года в голос, через жизнь образ Ты вырос и подарил первый седой волос Двигая горе, переворачивая океан С Силы веры матери, хрящи так фонтан Прошу не плачь у окна, мама Прошу не разжигай